Вот так удобненько будет. Все мы, кто занимается психологией, развитием, саморазвитием, слышали о таком понятии, как границы. Что границы нельзя нарушать, что их нужно иметь, их нужно отстаивать. Давайте немножко сегодня разберем, что это такое, какие они бывают достаточно начнем с понятных да, знакомых границ это пространственные границы такое понятие как территория то есть это допустим комната либо там стол да вот есть моя комната есть моя кровать есть там мой рабочий стол и другим людям на него заходить ну как вот за эти границы заходить нельзя. И в психотерапии, особенно в психотерапии шоковых травм, часто используется такой инструмент, как безопасное место. То есть это территория, где комфортно, безопасно. И внутрь этой территории никто опасный не может войти. Потом предметные границы. Это мои вещи. Ну, например, там мой... Мобильный телефон, да, это мой предмет. Да? И если кто-то возьмет мой телефон, это будет нарушение моих границ. Например, мое э, полотенце, моя зубная щетка. То есть предметы личного пользования. Там, моя одежда. И э, существует еще э, психоэмоциональные границы. То есть это некие убеждения, мысли, э, эмоции, да, там... Например, человек имеет право, каждый человек имеет право испытывать те или иные эмоции. Если ему говорят, что ты не имеешь права испытывать эти эмоции, ну, именно с таким вот обвинительно указывающим тоном, то это нарушение границ. Да, правильнее всего, ну, так экологичнее и безопаснее. Говорить, ты имеешь право испытывать на свои эмоции, вместе с тем у тебя есть возможность их скорректировать, ну или испытывать там другие эмоции. Да? Ну а про это я в прошлом видео рассказывал Про расширенный спектр эмоций Есть такое понятие как временные границы Что, вот это то, о чем я хочу сейчас рассказать немножко Что это такое? Это некая последовательность во времени То есть каждое событие Имеет свое начало, свой конец и свое, свой отрезок во времени. Например, вот я иду в тренажерный зал в, ну вот, на 10.45. И вот сейчас я опаздываю. И я таким образом немножко нарушаю временные границы моего тренера. Но благо, что он на это немножечко так это лояльно смотрит, то не критично. Допустим, то есть время начала или время договоренности. Ну вот, если бы... там, Если, я, если бы я пришел не в 10.45, а, например, в 10.00, когда у него другой человек, да, другой... Э, человек занимается с ним в зале, да, то это было бы тоже нарушение границ, то есть слишком рано, слишком поздно. То есть в идеале э, комфортное гармоничное существование, когда э, существуют договоренности и эти договоренности соблюдаются. Э, также в то есть временные границы это начало события, это конец события и интервал продолжительность этого события, да, когда соблюдаются договоренности. Э, также про временные вот границы вы в, в во временные границы можно внести и скорость то есть скорость изменений у нас поэтому может шуметь немножко а, ну вот из таких давайте так назову это не искажениями а изменениями временных границ а, обычно курс кормокоррекции вот у меня длится две Две с половиной недели. То есть 6 занятий за две недели как раз ну, успеваем. Но крайне редко, но ну, иногда приходят ко мне клиенты, которые говорят, что извини, с такой скоростью я двигаться не могу, не успеваю. Давай будем двигаться там одно занятие в неделю. Да? Мне нужна очень медленная скорость. Я говорю, ну окей, хорошо, тогда это будем растягивать. Да, тогда изменения будут происходить медленнее, чем хотелось бы. Вот. Но ну, это вот, вот как есть. То есть, э, ну, так, Растяжка моих временных границ. И что происходит, э, когда любые границы нарушаются? Возникает агрессия, возникает раздражение, гнев. И как следствие э, э, злость. Да? Э, злость это энергия, которая возникает момент нарушения границ и ох, тут ветерочек постараюсь сейчас спрятаться в дом и хочется эти границы естественно э восстановить ну или да смотрите вот сейчас э э такую штуку скажу границы хочется вос или границы э восстановить или убрать источник ну, из своей жизни, да, источник, который э, создает это нарушение. Ну и, например, э, давайте сюда же во временные границы э, от, можно отнести наполненность. Вот, допустим, э, целый день да, и распорядок дня. То есть чем наполненный день? И, э, допустим, если вы считаете, что ваш день должен быть наполнен одними событиями, а потом внезапно он оказывается, там появляется человек, который напол... э, из... э, так, вносит изменения в наполненность этого дня, и так, получается, что ваши планы летят в да, то это тоже нарушение границ, как следствие, это вызывает э, энергию злости, энергию раздражения. Э, потому что вы хотели наполнить день с, э, своими событиями, так, э, э, и через сам вот это вот выполнение этих действий наполнить себя, да, потому что ну в норме, э, когда мы совершаем действия из себя, мы себя таким образом наполняем. Когда это не получается, естественно возникает ощущение не наполненности, а опустошенности. и Исходя из этой опустошенности, возникает раздражение, то есть как индикатор, что происходит не так, как мы ожидаем. И головой можно говорить, что да, это так надо, но какие-то внутренние части, так скажем, биологические, да, или ну, рептильный мозг, вот такая вот глубокая часть, говорит, смотрите, есть опасность, мы жили, мы простраивали свою жизнь, появился некий внешний фактор, который в эту жизнь вносит деструктивные изменения. И нужно держаться от него подальше, потому что эти изменения могут быть э, разрушены. Ну и тогда уже в норме, в идеале э, должен возникать диалог между головой и вот этой вот рептильной выживательной частью, объясняя, что э, иногда изменения это только к лучшему, то есть ну, это должен производиться некий внутренний процесс гармонизации. А... Ну и так у нас сегодня уж тема отношений. Да? Напомню, расскажу такую штуку, что а... вот в идеале а... мы с... начинаем или там, продолжаем отношения с теми людьми, с которыми нам комфортно. Не которые там сопровождают нас, смотри, как которые создают нам развитие, рост. Это скорее для головы. Это, такого человека можно назвать тренером, коучем. А человек, с которым нам комфортно, и с ним хочется ну, обниматься, вот как-то вот приближать его побольше, поближе к себе. А если человек причин... много нарушает границ, пусть эти границы будут установлены ну, как-то из своих ошибок из своего неправильного отношения, но они есть, да? Это есть некие правила жизни. И если человек, какой-то другой человек, очень много нарушает этих границ, я же повторюсь, пусть даже неправильно, то подсознательно он воспринимается как опасность, и от него хочется э, держаться подальше. То есть важно эти все моменты осознавать и как-то внутри себя прорабатывать, чтобы это было не так спонтанно «Вау!» и произошло. А именно с пониманием, что произошло, с кем, почему, ну и самое важное, для чего. Ну а если вы понимаете, что происходит в вашей жизни некое нарушение вашей границы, и вы ну, не знаете, как их отстоять и что нужно сделать для этого, вот. или вы сами понимаете, что нарушаете чьи-то границы, то пишите мне в личку, записывайтесь на консультацию, ну и будем гармонизировать эту сферу вашей жизни. Все, с вами был Леонид Ирлан, всем пока. До встречи!